Здравствуйте! Мы начинаем решение следующей задачи из вот этого сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами. Сегодня мы будем рассматривать задачу десятую из динамики механической системы, из раздела динамика механической системы, подраздел «Основные теоремы динамики механической системы», и сегодня будем смотреть, как применяется теорема об изменении кинетической энергии, чтобы изучать движение механической системы. Давайте запишем, что мы будем делать сейчас. Задача до 10 Теорема об изменении... энергии. Что ж это у нас всплывает и всплывает все время. Энергии. Система механической. Давайте вспомним сразу. То есть вот сразу, прежде чем мы будем даже разбираться о том, что у нас дано. И куда же нам через вот это ущелье надо перейти в сторону, найти с помощью чего решение. Но ну, вот, само название уже подсказывает, что мы как минимум в этом решении будем использовать теорему о кинетической энергии. Поэтому давайте мы ее вспомним. И все, соответственно, термины и определения, и формулы, которые нам для этого понадобятся. Но... В чем она состоит? Изменение кинетической энергии системы равно сумме работ всех сил, которые совершаются, и моментов, которые совершаются над этой системой. То есть сумме работ всех сил и от единицы до n. Давайте мы вспомним. У нас были еще две теоремы. Теорема изменения импульса равнялась сумме, что теорема изменения импульса системы равнялась сумме, импульсов всех внешних сил, обратите внимание. И теорема об изменении момента импульса системы относительно какой-то оси равнялась сумме моментов, опять-таки, всех внешних сил относительно этой оси. Отличие теоремы кинетической энергии, обратите внимание, обе эти теоремы касаются векторных величин, а здесь речь идет о скалярной величине а кинетической энергии. В том, что здесь нам нужно суммировать как работу всех внешних, так и работу всех внутренних. То есть, экстернал и интернал. Внешних, внешних сил и внутренних сил, которые они производят над системой. Далее. В чем у нас заключается значит, кинетическая энергия системы? Она равна сумме кинетических энергий, входящих в нее тел. А если каждое тело у нас движется... Ну, в общем случае, конечно, мы должны написать вторую теорему Кёнига. Но в случае, как у нас задача, то есть плоско-параллельное движение, мы можем написать следующее. Если тело массы М движется со скоростью С, ВС, его, его центр масс, то, оно, то все тело обладает вот такой энергией поступательного движения. Плюс, если оно еще совершает в это время вращение относительно оси, проходящей через точку С, то есть через центр массы, с какой-то угловой скоростью омега квадрат, то значит, кинетическая энергия тела состоит, вот каждого тела состоит из Т поступательно, из поступательной части плюс вращательная часть. Напомню, о чем идет речь. Значит, вот тело движется плоско параллельно, то есть оно движется в плоскости x, y соответственно ось Z у нас что перпендикулярна плоскости рисунка вот тело движется в плоскости Z и это что центр масс тела значит вот если это у нас скорость центра масс и поскольку тело движется плоско параллельно в плоскости X это значит что вектор омега направлен параллельно оси Z то есть вектор омега параллелен оси O Z. то есть вращение происходит тоже вот если дуговой стрелкой изображать вот здесь оно происходит в плоскости x y то есть вокруг оси z которая что перпендикулярно плоскости то есть здесь берется момент инерции вот, тела относительно вот этой точки то есть вот у нас так вычисляется кинетическая энергия каждого тела системы будет и что у нас еще тут есть ну, работы. Работы всех сил мы, естественно, будем вычислять как что? Либо это сила, умноженная на перемещение DR. Вот такое. но ну, Срок, говорят, а у нас будет еще интеграл. Или это для поступательного движения тела. А для вращения мы работу будем вычислять как момент на угол поворота. Опять-таки, поскольку мы здесь рассматриваем вокруг оси Z. То есть, вот на этот угол поворота в плоскости X и Y. На вот эту проекцию момента. Тоже от φ нулевого до φ конечного. Здесь от R нулевого до R конечного. То есть, работу будем вычислять вот так вот. Силы и момента сил. Ну и, соответственно, подставлять все это дело вот в теорему об изменении кинетической энергии. То есть вот что нам надо будет вспомнить, когда мы читаем, что теорема, задача у нас будет посвящена применению теоремы об изменении кинетической энергии системы. Ну давайте ознакомимся с условием задачи. Итак, механическая система под действием сил тяжести угу, приходит в движение из состояния покоя. То есть у нас уже задано, что начальные скорости движения всех тел равны нулю. Начальные угловые скорости вращения этих тел тоже равны нулю. Начальное положение показано. Учитывая трение скольжения тела 1 и сопротивление качению тела 3, катящегося без скольжения в определенных вариантах и здесь скользящего в определенных пренебрегая другими силами сопротивления массами нитей предполагаемых нерастяжимыми определить скорость тела 1 в тот момент когда пройденный им путь станет равным S. То есть вот, то есть, у нас ведущим телом, по которому мы определяем, это чуть позже мы, вы пройдете или уже, если прошли, вспомните, это обобщенная координата фактической системы, выступает путь, пройденный телом 1. В задании принято следующее обозначение. m маленькая масса, R, есть большое есть, маленькая радиусы больших и малых окружностей, и маленькая, это радиус инерции тела относительно горизонтальных осей, проходящих через их центры тяжести. То, что я описал, тоже. Альфа, бета, углы наклона плоскостей, тег, эфцент трения скольжения, маленькая. Дельта, греческая, дег, эфцент трения качения. Необходимые решения даны. Блоки и катки, для которых радиус инерции не указаны считать сплошными однородными цилиндрами. То есть, если их массы даны мы можем вычислить их. Моменты инерции для вот использования в кинетической энергии. Наклонные участки нити параллельны соответствующим наклонным плоскостям. Пример выполнения задания. Дано M1, M2, M3, M4, M5. R2, R3, R2, R3. Большие и маленькие. R5, AB, L. И2, И3. Альфа-30, F01, Дельта-02. То есть у нас искольжение и сила трения скольжения, сила трения Сила сопротивления качения тоже присутствует. Вот они. Здесь вот сопротивление качению Дельта. Что еще? С. Вот задан закон. То есть к моменту, к моменту, когда вот тело пройдет в расстояние 0,06 умножить на π, 0,06 это умножить на 3, то есть примерно 0,18 0,19 метров. Сопротивление качению тела 2 не учитывает. Шатун 4 считать тонким стержнем. Каток 5, однородный сплошной цилиндр. Массами звена bc 5 и полсуна B пренебречь. Раз массами пренебрегаем, соответственно, кинетическая энергия этих тел равна нулю. Дальше что? На рисунке показана механическая система. Где у нас рисунок? Вот он ниже. Ну, давайте выйдем на него. Вот, вот у нас рисунок. То есть, что у нас происходит? Давайте посмотрим на рисунок. Вот тело один. Оно движется под действием силы тяжести. Ну, естественно, предполагаем, оно движется вниз. Соответственно, оно тянет за собой центр вот этого катка, этого диска. Этот диск начинает скатываться вниз. Раз все мы рассматриваем без скачения, без скольжения, то здесь у нас значит, мгновенный центр скоростей. Вот в этой точке. Далее, эта нить наматывается и начинает э, вращать вот этот барабан. Соответственно, этот барабан начинает что делать? Вот шатун 4 с ползуном b 0 Вот этот шатун, он начинает двигаться. Точка А0 закреплена. Соответственно, начинает приводить шатун начинает движение вот такое плоско-параллельное сложное движение. А вот... Э, Ползун соответствует соответственно поступательное движение вперед-назад. То есть когда удаляется, когда удаляется от шатун четвертый, ползун приближается и движется влево. Когда начинает приближаться к положению ползуна, ползун начинает двигаться вправо. Ну и соответственно к ползуну прикреплена. Ползун движется горизонтально. Так, да, к ползуну прикреплен вот этот каток, который, соответственно, вращается вперед и назад. То есть, если это у нас как бы ведущий элемент, то в зависимости вот такое движение его вниз вызовет вот такое возвратно-поступательное движение катка. Ну что ж. Теперь. Это рисунки изображают какие-то да, параметры задачи, которые мы сейчас попытаемся тоже восстановить. Вот теорема об изменении. То есть изменение энергии системы равно сумме работ всех сил. Ну, собственно говоря, мы к этой задачке сейчас и подойдем. Давайте в следующем фрагменте мы запишем то, что нам дано и требуется найти. И, кстати говоря, что же нам требуется найти? учитывая трение, пренебрегая другим, определить скорость тела 1, когда путь станет равным s. То есть определить нам надо скорость тела 1. Ну давайте вот это все запишем в следующем фрагменте.